и ребят, ну а также не забывайте про мой челлендж что если твой комментарий никто не лайкнет в течение двух часов то ты получаешь от меня какой-то неожиданный сюрприз, либо я делаю сигну либо я тебе кидаю какую-то денежку и короче, пиши абсолютно все, что хочешь я тебя сам найду, сам увижу поэтому желаю тебе удачи и приходим в видео давайте всем привет дорогие друзья, с нами сегодня Александр Казаков, и Еварал ТВ, и я владелец этого канала. И сегодня мы будем собирать какую-то непонятную штуку, которую нам предоставил Паперкрафт. Давайте тарабанить! Сегодня мы будем собирать голову волка. Вот тут вот будет фотография, которую мне предоставил Паперкрафт. Я, честно, не знаю, насколько это уйдет времени. Я видел видеоролик, что это сначала нужно будет все вырезать, а потом то склеить. А там они предоставляют клей все дела не знаю да что нужно. давай открывай доставай тихо тихо конфека конфетку линейку дали, конфетку дали смотри и канцелярский ножик Здесь ссылочка база, в описании верный бабай да. да ты посмотри сколько Сыгрок тут частей ну, посмотри <свист> сколько ты чистил а что там? надо сложить? подожди это получается вот такие вот картонки из это, этих картонок ты складываешь это уплотненная бумага и ты, и ты из такой картонки складываешь такую вот оленя да? ну похоже только тут будет волк так... волк вот такой вот да? вот, вот такой вот волк будет да все ой я сам даже не знаю ну давай начнем тогда с головы что ли? Подожди. Это голова. А это кусок головы. Да? Это кусок головы. Это левая, это левая часть головы, это правая. Да, это, это, это что-то сильно мудрено для нас. Давай тогда начнем сейчас с головы. Кто вырезает? Она снимает вниз. Да, да, да, да, да. Срежу, клей, клей, клей. А. Так у нас еще есть такая вторая. Это знаешь, это если ты хочешь.. Вот, вторая, вторая. Что тут а тут у нас сердце. Которые Сейчас я, возможно, разыграю. Чё, как где начинать? Инструк... А, вот. Инструкция, инструкция, инструкция вот, это смотри. Это говно. Макс, реально, где инструкция? <laughs> это была инструкция? Нет, смотри, это инструкция какая-то не та. А, гонон, ну, это вот так вот, типа. В... Это, это вот так вот. Это, вот, а, вот, это вот по этим черным мы эти вырезаем. Вот, это, это сгиб. А, это ну или... сгиб. Ну да, изгиб. Понятно вот тогда, всё. Вырезает. Тогда начинаем с головы. А на чём лезут? А, I don't know. know. И, значит, сегодня на, нашего Александра заменяет Екатерина, да? Ребят, ну сегодня я вам хочу порекомендовать одну очень прям классную тему. Это казино «Булкан». Я знаю уже, все про него слышали. И сегодня я уже поднял одну тысячу. Смотрите, вот просто вот с утра... Супер утречка я зашел. Закинем косарь уже 2200. Больше всего я люблю играть на Crazy Манки. Это вообще топовая тема. Моя выигрышная тактика это брать 7 линий И делать ставочку 100 рублей. О, так. Еее. Yeah. Поставили 100 рублей. Уже 160 подняли. И Раз, два, погнали Капец, дальше. Капец, ребята, я только что поставил 700 рублей и выиграл 3000. Изи, просто изи. Всем рекомендую, ссылка в описании. Короче, ребят, в этой теме главное не заигрываться. У вас все получится, а если вы перейдете по моей ссылке, то вы получаете стопроцентный депозит. Ну, то есть, допустим, вы закинете 1000 рублей и получите в подарок еще 1500. У меня такой ссылки не было. Ну, если было я бы такой воспользовался, и понятное дело. Ну, а я пошел выводить деньги. Ну и ты, главное, не заигрывайся. Желаю удачи. Продолжаем видео. Подожди меня. Значит... Да я у тебя был последний раз тут. Мануса, ебать, пиздец. Копируешь ананус, акцент амануса. Вот так вот. <кхлоп> <кхлоп> вот это вот ебать. Вот, да я просто на.. Сука. Не, ну я пересмотрел <кхлоп> там видос. Не надо. И... <кхлоп> <кхлоп> <кхлоп> <кхлоп> короче у нас это все дело затянулось на неделю или даже больше поэтому там короче была сложная ситуация мне нужно было готовиться к экзаменам я на нем как бы и так сижу Катя, что ты делаешь? Ребята, время вот. ровно 23.00, но мы, мы, мы пришли я пришли... и сейчас я пришел ты и я В лучшем а случае мы закончим в час ночи. В лучшем... я даже не знаю, так. Поскольку Саня пошел жарить мясо, я работаю за ним. Реальность. Да, <laughs> <laughs> Так, подожди. На часах два часа ночи. Саня еще сидит монтирует. А я сделал только какую-то часть головы. И то мне кажется, что я тут что-то делаю неправильно. Ой, солнышко выглянула. Короче, ребят, у меня нет уже сил этой фигней всей заниматься. Если вы хотите, то уже в следующем видео я вам просто покажу эту голову. Я уже не буду ее до конца собирать, я ее соберу как-нибудь сам. И просто уже покажу конечный результат. Вот. Ну а на этом все, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите по ссылке в описании, играйте в казино вулкан. Ведь это самое лучшее казино в мире. Вообще не знаю, почему я его раньше не нашел. И не верил в то, что там можно окупиться Еще раз всем большое спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока